2025. Оруэлл Джордж. Часть первая. Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Микола Кравченко торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома Победа, но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли. В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками.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 «Так безопаснее, хотя он знал это, спина тоже выдает». В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание Министерства правды, место его службы. «Вот он», — со смутным отвращением подумал Микола, «вот он, Киев, главный город Ц Европа, третий по населению провинции государства Украины. Он обратился к детству, попытался вспомнить, всегда ли был таким Киев.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 Ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных. Министерство правды, на Новоязе один миниправ прав разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось уступ за уступом на 300 метровую высоту. Из своего окна Микола мог прочесть на белом фасаде написанный элегантным шрифтом три партийных лозунга.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 Напиток был похож на азотную кислоту. Мало того, после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре Жене в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью Сигареты Победа, по рассеянности держа ее вертикально. В результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующим Микола обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана.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 Противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов. Но если дневник обнаружит, Миколу ожидает смерть или, в лучшем случае, 25 лет каторжного лагеря. Микола вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Микола раздобыл свою тайком и не без труда, эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не коря были чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис. Но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги – бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел. 4 апреля 2025 года. И откинулся. Им владело чувство полной беспомощности. Прежде всего, он не знал, правда ли, что год 2025. Около этого, несомненно, он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1986 или седьмом. Но теперь невозможно установить никакую дату, чем с ошибкой в год или два. А для кого вдруг озадачился он, пишется этот дневник.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 вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бы мыслить такими сравнениями. Лет за десять Микола видел Ермака, наверное, с десяток раз. Его тянуло к Ермаку, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Микола подозревал, а может быть не подозревал, а лишь надеялся, что Ермак политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли — но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Микола ни разу не попытался проверить эту догадку, да и не в его это было силах. Ермак взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11 часов, и решил остаться на двух минутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Миколой, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Миколой. Темноволосая села прямо за ним. И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломила зубы. Ненависть началась. Как всегда, на экране появился враг народа Виктор Янукович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 И слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Януковичу поверить. Он поносил «зе», он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Россией. Призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли.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 Ширенга за ширенгой, кряжистые солдаты с невозмутимыми славянскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеяние Януковича. Ненависть началась каких-нибудь 30 секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним, устрашающую мощь российских войск. Кроме того, при виде Януковича и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к России и Китаю, ибо когда Украина воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно, хотя Януковича ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысячи раз на дню, его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало.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 Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо Ермака тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Миколы закричала: "Подлец, подлец, подлец!" А потом схватила тяжелый словарь Новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Януковичу в нос и отлетел, но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Микола осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно легает перекладину стула. «Ужасным в двух минутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стране. Какие-нибудь 30 секунд, и притворяться тебе уже не надо».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 Черноволосая, черноусая, полные силы и таинственное спокойствие, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит Зе, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения вроде тех, которые произносят вождь в громе битвы. Сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Зе потускнело, и выступила четкая крупная надпись: три партийных лозунга: Воина это мир, свобода это рабство.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 Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать «ЗЗ», «ЗЗ», «ЗЗ», Снова и снова, в растяжку, с долгой паузой между «З» и «З». И было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное. Мерещился за ним топот босых ног и рок от больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости «З», но в большей степени самогипноз. Люди топили свой разум в ритмическом шуме. Микола ощутил холод в животе. На двух минутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич Зезе, Зезе. всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, все это стало инстинктом.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 Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись, и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами», — будто говорил Ермак. «Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне». Но этот проблеск ума погас, и лицо у Ермака стало таким же непроницаемым, как у остальных. Вот и все, и Микола уже сомневался, было ли это на самом деле.